Привет, дорогие друзья! Сегодня будет видео о том, как создать множество видео в одном кадре. Что это такое? Сейчас вам все покажу. Вот такие вот, ребят, видео выпадают в конце. Ой, выпадают уже, говорю. Появляются в конце вашего ролика. Чтобы зрители, посмотрев этот ваш ролик, перешли присмотре другого следующего ролика, который вы ему предлагаете. Как это сделать? Это все делается в программе Sony Vegas. А вот эти вот ссылочки вставляются просто как аннотации. Сейчас я вам покажу, что такое аннотации. Ну, вы, наверное, уже знаете под следующим моим роликом. Ну, еще раз покажу. Так, вот, ребята, все аннотации. Вот они все прописаны. Как их сделать, просто ставите ярлык, ну тут добавить аннотацию, тут вот эта выноска, рамка, ярлык, просто ставите ярлык, вот этот последний. Вот сюда раздвигаете и вписываете, о чем это видео и ссылку кидаете. Тут пишите, тут можно с выделением, без выделения и ссылочку кидаете этого видео, которое у вас тут играет где ссылочку взять, где ребят берете, просто на своем канале открываете видео. Сейчас вам покажу. Вот, ребята, ссылочка. Просто нажимаете вот эту кнопку поделиться, выскакивает ссылка. И эту ссылку вставляете в аннотации. Все просто. Так, ну что, приступим дальше. Все-таки приступим к программе Sony Vegas и как это все сделать. Сейчас вам все покажу. Быстренько, все кратко. Вот, ребята, программа Vegas Pro. У меня 11 версия стоит. Их можно, ее можно скачать в интернете совершенно бесплатно. Ну, по крайней мере, я нашел бесплатную версию. Там у вас может быть другой Vegas. Вот. Вы найдете бесплатный. И просто вот мои два файла, которые я хочу, чтобы они были тут. Просто их перетаскиваем. Раз, два. Как их перетаскивать? Просто нажали на них и перетащили. Вот два видеофайла. Звуковой, вот звуковые дорожки, вот видеофайл, вот звуковые дорожки, вот звуковая дорожка, видео файл. Звуковые дорожки от этого файла нам не нужны, надо их удалить. Как это сделать? Все элементарно. Просто выделяем их и нажимаем кнопочку Игнорировать группировку событий. Все. Так, не то. Поджали. Вот эту. Игнорировать группировку событий. Все. Перетаскиваем. Раз. Перетаскиваем два. Все, удаляем. Просто раз. И два. Они нам не нужны, ребят. Это тоже удаляем. Удаляем. Удаляем. Да, давай. -да -да -да. Так, все. Вот у нас два видеофайла без вековой дорожки. Дальше, что нам надо сделать? Надо эти файлы уменьшить в окошечко. Как это сделать? Вот Нажимать кнопочку. А, вот это отжать надо. Игнорировать группировку событий. Больше эта кнопка нам нужна. Отжимаем и нажимаем кнопочку панорамирования и обрезка событий. Нажали. Выскакивает. Тут можно... Вот, видите, за этим видео еще есть видео. Так. Уменьшаем, увеличиваем. Вот. Можно переворачивать. В эту сторону уменьшаем. Где-то вот примерно вот так вот, да, я хочу, чтобы мое видео было. И вставим в уголочек, примерно вот сюда, да. Все. Берем также следующее видео, нажимаем кнопку панорамирования и обрезка событий. И то же самое проделаем с ней. Так. И тянем куда нам надо. Все. Также тут, кстати, есть кнопочка сеточка, чтобы лучше вам отредактировать. Вот по сеточке лучше можно, короче, это все сделать. Нажимаем сеточку и смотрим. Давайте вот на краешек. Оп, сюда. Это то, то же самое на краешек. Все. Также вы можете не только вот сетку убираем, опять нажимаем, сетку убрали. Также можете, кстати, не только одно видео сюда положить, там ну, еще парочку видео. Так, что-то мне кажется, что вот тут край больше или, или меньше, надо посмотреть сейчас. ну сеточку. Так, да. Вот этот край надо... Где же эта кнопка. Ага. Вот уменьшили. Так, ну это, конечно, процесс такой трудоемкий, но ставим сюда. Ну вот так примерно, да? Тут, конечно, можно было бы еще поменьше убираем сеточку все есть два видео дальше что надо нам не хватает звуковой дорожки в этом видео вот так это видео сейчас давайте посмотрим вот оно все двигается Все нажимаем паузу это в начало ставим всегда обязательно в начало и ставим звуковую дорожку э -э вот у нас есть видео видео файл о, видео файл звуковой файл ну, проще говоря, музыку, которую вы хотите наложить и просто ее тоже перетаскиваем сюда. Все, вот она. И убираем ее для границ, чтобы она одинаково была. Просто вот так вот закончик берете. Так, закончик. И перетаскиваете вот, ровненько делать. Все. Давайте сейчас посмотрим, как чем у нас получилось. Так как видите, все работает. Так, дальше что нам надо сделать? Мы хотим сюда написать какой-нибудь текст, да, типа смотри наше видео там или, или смотри следующие ролики. Как это сделать? Просто по пустому месту щелкаете и нажимаете вставить видеодорожку. Не аудиодорожку, а видеодорожку. Нажимаете, все. Дальше нажимаете на пустое место, так, так, так, так, так, так, так, так и нажимаете вставить текстовый медиафайл. Все, текстовый файл устал, закрыли, надо растянуть его, сюда и сюда, растянули по границе, все, поставили. Дальше что надо сделать, надо этот текст сделать пониже, вот сюда, да, где-то он тут он будет, например. Просто нажимайте кнопку вот это, опять панорамирование обрезка событий. Дальше что надо? Надо это текст уменьшить, потому что так некрасиво. И написать свой текст. Как это сделать? Просто выше увидите иконочку сгенерирования медиафайла. Сгенерированный медиафайл. Нажимаете ее и вот ваш текст. Просто ста ставите курсор сюда, стираете все то, что вам не надо и пишите. Смотри C Смотри следующие видосы. Текст очень большой, как его меньше просто выделяем и ставим 20 например, вот нормально, нормально. Так, также можно текст сделать не только белым, а еще и, например, ну другой цвет выбрать, красный, синий, там возможно света я ну, поставлю красный прям так вот яркий красный все закрываем тут кстати здесь дополнительно можете там поставить свои там контур тень что подпадало там ну сами покопайтесь посмотрите вот а так вот все простенько все сделать это все элементарно быстро и посмотрим что у нас получилось все работает дальше что надо сделать надо сохранить проект потому что вот этот проект в этом состоянии вы ничего с ним не сделаете а надо его сохранить это как делать нажимаете свойства видео в проекте вот кнопочка такая обязательно и выставляете тут например например вот у меня 720 на 30 это стандартный ютубовский размер ну как бы оптимальный я его всегда им пользуюсь. Просто нажимаю, нажимаю, потом нажимаете аудио, хорошее качество. Больше тут ничего не делать от греха подальше. Нажимаем ОК. И дальше что надо сделать? Нажать на кнопку визелировать как. Нажимаем на эту кнопочку. БМ. Все. Нажимаете 6 мегабайт 720 на 30. Вот он предлагает размер, но нам нужен вот этот наш. Выделили, нажимаете рендер. Все, у нас все полетело, все рендерится. Ждем. И, и сейчас посмотрим, куда, как файл сохраняется, куда он сохраняется. Так, у нас все сделалось, все визуляция произошла. Нажимаем открыть папку. Открываем папку, вот наша загрузка. Вот наше видео. Давайте ее переименуем. например, так, чтобы лучше искать его, потом он... так. И я его просто в видео себе перемещу, чтобы потом не рыться, куда он сохранилась. Вот и все, ребят, вот такой был урок в программе Sony Vegas Pro 11 версия. версии. Можно 10 версии там. Какая у вас есть. Так, ну все, всем пока. Надеюсь, вам понравился урок. Пишите в комментариях, что вы не поняли, или есть у вас какие вопросы. Пишите, я попробую ответить. Всем пока.